Тихо ты! А, вот такой! А. Да мне вот и шинг! Вот, смотри, снег! Оп, надо! Шинг! Шинг! Да, вот! Шенг. Вот снег! ты шинг? Оп, Санг! Красиво! Шен, шен. Шен, шен. Так! Ну что, показываешь? Я... Ну что бы случилось? Что не заряжает. Все, и... да. Что она должна делать? Эти, потом Эти сделать и вперед еще. потом легко будет Вот делать. это до конца? Да. А почему он сам не делается? А надо самому сделать. А? Надо самому Папа, делать долго. Так, давай тогда будем делать таджикский стиль. Можем учитывать, там велиганчик, шанси, надо пожелать. Ака, если 36, 37, тогда нужно выключать? Да не, я сейчас сам выключу. Папа, лучше тогда велиганчик. Мели-мелиган, либо сось, пупа, элеган, мали-макофар, туха-серанги, куспа. Так, я думаю, думаю, что, что, что, что, я надеюсь, что я сделал это. Видел? Видел я это сделал? Да. и что? И что? Тебя... Дальше, дальше, дальше я беру, значит, такой болтик. Кручу, верчу, обмануть хочу. <решил> Я никого не обманываю. Папа. Папа. -а -а. Так, что-то пошло не так. Походу надо еще нагреть, да, чуть-чуть. Это не Ганчи. Да это не Ганти, это снег на маленько. Вот, ч? <связь> <связь> <связь> так, давайте ножик не будем кортить. Возьмем большой наш. Сука, но сейчас... но маленький был. Маленький был. О, видишь маленький большой нож какой был. лучше, да? Круче. Угу. Вот, так, пять секунд и все. на Вс И что он не стреляет? Сделали, а, мали, а? А? а, до конца надо. Да. И, и назад до конца, и вперед до есть. конца. Надо назад до конца, и вперед. А он так плохо идет. Вот а мы... он... Так. Только осторожно будь в другую сторону стрелять, а то там уже пульки застряли редкие И они круглые И больно Ну вот ребятки А как это что Я Я ударил колпухами? А как это что? Башу так, а ты это, вертонет отправишь? Не давай. да, да. Ну, не знаю, посмотрим. Прикинь, нас нас что? такой острос? Покажи, кто <связать> красный. <красота> так, детям все это не повторять. А то сожжете. Так, да нару. Вот так. Клина, Нам пошло. Нам Типа, Да. Ну давай. Да. Чё? Ну давай, пока-пока. Пошел. Ну ч ⁇ вроде все чисто, все готово, да? Ничего не, не, нет. Не знаю. Вот так не можете? Покажи. Или покажи. вот это мешается, вот это тоже снять? Не. Да я посмотрю. Ага, царя. Не, чуть-чуть, да, да, ещё надо. Так. Снять. А ну-ка, ну стрельни, стрельни. Знаешь, что, мне кажется, вот это тоже мешает. Сейчас вот это отрежу, мешал с пальцем. А может легче вот так? Все. Ну, Всё. вот этим не мешался, видишь, когда ты его, Посмотри, когда ты его вот так делаешь, тянешь, угу. она же мешается, во-первых, а тебе надо обратно, а обратно это уже, ну, я так могу, ты, наверное, не сможешь он надо, короче, так помогать, короче этим пальцем. Тоже, наверное. Или еще надо крючок такой поставить, что вот так за крючок взять. Просто... Или вот так взять за крючок. И... И... Может, да. И... И... Подожди, может, вот эту сторону тоже отрежем? Ну ладно. Mm -hmm. Просто можно, знаешь, что сделать? Mm -hmm. вот так еще один а, а зачем два ну, какой получше будет например. например вот так адрелю ключочек нет я говорю вот так например О, сзади меня. Я Чихает и сидит. Чемекни. Ну-ка еще раз. Как? Как белель? Давай еще. Как? Как? Иди, отсюда. Как белель? Как покажи еще. Как? Пап, а. А книги видишь мону? Не стой, и такой он. Трудно. Да. Нет, вот теперь можно просто так делать. Короче, работает как часы. Дай. Кишка. Кишка, дай. дай. Да. Кишка, харба, дай. Это